Привет, Ютуб! Очередной видео отчет об утеплении чердака опилками. Посмотрим, что стало после зимы. Проверим влажность. Как видно, опилки сверху просохли, на ощупь они сухие, даже так понятно, а внутри они сырые. Так, сейчас раскопаю, посмотрим, что дальше. Самый нижний слой. Не знаю, может быть, мало топил. У меня где-то была температура 18, в морозы опускалась до 14. А на втором этаже отопления я вообще не включал. Там температура была на градусов 4 ниже. То есть градусов 14-10. И вот самое проблемное место видно по стойке. Это середина. Середина слоя. То есть снизу опилки просохли. Более-менее. <coughs> Сверху сухие. А вот середина сырая. Еще опилки я засыпал перед наступлением отрицательных температур. Может быть поэтому так получилось. Лучше засыпать летом. Небольшими слоями, чтобы они просыхали и потом уже сыпать следующий слой. И так слой за слоем можно нормально уложить их, чтобы они успели высохнуть. А то будет вот так. Ну и балки, стойки надо лучше обрабатывать антисептиком. Самое проблемное место здесь солома немного подпрела. Сантиметров 5-10 солома влажная. Где-то примерно сантиметров на 15 туда вглубь. Вот здесь я засыпал опилки в самую последнюю очередь перед наступлением холодов. Хорошо все это конопатил. Вот. И, и такая проблема по всему эркеру. Вот, а в остальных местах, по периметру всего дома, все нормально. Сейчас покажу. Вот здесь прибор показывает 20%, но на ощупь солома и опилки сухие. Здесь я засыпал опилки в начале осени и особо их не трамбовал. И они, похоже, нормально просохли. Или еще как вариант, опилки можно вначале подсушить где-то внизу, там на первом этаже, а потом их уже отправлять на чердак. Вот сейчас здесь все почищу, просушу и уложу сухие опилки. Поэтому обязательно подпишись на канал, чтобы узнать, что будет следующей весной, как поведет себя и Именно вот это место. Будет ли здесь влага или нет. Вот. Ну и поставь лайк. Увидимся в новых видео.